В этом эпизоде Inscription Юджин страдает клиптоманией. Иди, пойду, как только порваюсь вот здесь. И очень тактильный призрак. Стимуляция. Симха! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем. INSCRIPTION. Прекрасная карточная игра от создателя Pony Island. Для тех, кто не знает, для тех, кто здесь впервые подключился. Если вы здесь впервые подключились, то посмотрите предыдущие выпуски, чтобы постепенно врубиться, что вообще здесь происходит. А происходит здесь очень много всего. Итак, мы говорим с позом. Он ничего. Он... Все, ему нечего сказать, ведь он просто... вот таких словил, таких люлей сказочных, сказочных, как мир, в котором мы сейчас идем с вами. Нам осталось последний мир одолеть. И мы сейчас с новой концепцией познакомимся Волшебство, волшебные алмазики Камешки, которые будут нам помогать что-то делать Как это будет работать, увидим Прямо сейчас Записка, приветствую Если ты это читаешь, значит ты желаешь вызвать меня Магнификуса на карточный дуэль И кстати, Магнификус это получается тот самый Малорослый волк Который был третьей картой Поз это горностай а Вонючка Жук Это вот та женщина, забыл как ее зовут И вот он Теперь. Я окажу тебе эту часть, но сперва ты должен сразить трех моих выпускников. Их местоположение тебе предстоит узнать самостоятельно. С уважением, Магнификус. Магнификус на... нас не хочет пока видеть, пока мы не сможем одолеть его учеников. Он считает нас дниными. Мы только что одолели троих, троих, да, переписчиков. Причудливый монокль. Вы его надеваете. Смотрите. Мы теперь видим что-то. Оу, oh, это загадка. Как понять? Пока не понять. Мы можем понять из книг, возможно? Из сундука? Изнутри сундук был покрыт липкой зеленой слизью. Но вам удалось найти один набор карт. Вы получили волшебный набор карт. Окей. Okay. Давайте, короче все просто берем. Все, больше здесь ничего взять нельзя. С загадкой мы попозже. С вами разберемся. Дверь открыть также нельзя, только сюда есть проход. Стоп, а может быть здесь что-то написано по-другому? Записка. Приветствую. А вот череп. Череп, крыло и череп. Череп, крыло и череп. Легко. Бэнть! О, боже мой. Портал, как Рик и Морти, да? Это он! Это больный выносим... Это слизень из банки! Мои органы плавятся! Видишь? Магнификус превратил меня в эту... Слизь! Для последнего экзамена! Мне нужно одолеть еще одного соискателя! И тогда... Тогда я заполучу свое законное место! Законное место в колоде хозяина. Я стану одним из его бесценных козырей. Ага! ничто меня не остановит. Хорошо, мы с ним сражаемся. Как же он оказался там, в банке у Лешего? У нас наша колонна все еще. Клевер, мы можем все это, получается, поменять. Ага. Что у нас будет? Чем он нас будет бить? Вот этот треугольничек, что означает? Когда на столе появляется зеленый маг Сила этой карты равняется количеству зеленых камней На стороне ее владельца А сколько у него камней? Это один Нельзя пожертвовать Пока изумрудный Мокс на доске У его владельца есть зеленый самоцвет А! Пока он на доске У него есть зеленый самоцвет Один Получается по одному они будут бить Так, вот эта штука прикольная. Она даст нам три крови. Но у нас нету больше ничего. Это дрон наносит единицу урона, существует занявшему ячейку напротив. А у этого два будет. По одному. Блин, давайте рискнем. Хорошо, 4, блин. Здорово. Все, что мы можем, это вот его выставить. Можем поставить... Все. Ничего мы не можем поставить. Говно. Бьем. Скелет превращается в груду костей. Нам нужно будет перетасовать нашу колоду карт, мне кажется. Что-то более подходящее. Надо что-то магическое. Понимаете? Магическое. Значит, по одному они бьют. Полное гавдо, Вот что я скажу. Куда я поставил? Куда я поставил, когда надо было вот сюда ставить? А, ладно, еще один удар выдержим. Очень плохо, очень плохо. Очень плохо сделал. Но мы сейчас убьем, и все будет хорошо. Вот чего говорю. Вот чего говорю, все будет прекрасно. Мы можем пожертвовать робота. Мы, кстати, можем пожертвовать роботом ради белки. Но белка нам пока не уперлась здесь. Давайте бить. Все. Ничего у вас нету. Соснули. Вот этот робот очень хороший. Его надо будет поставить вот сюда. Но нам нужно 6, а у нас не 6. В таком случае, надо продолжать бить. Но лучше-то бить не вот им, а бить вот этим. А у нас-то и нечем. Мне у нас нужно две крови. Ладно. Продолжаем так. А чё толка? Они просто все. Мы можем только одним сейчас этим затащить. Так мы и будем делать. Вот сюда нам нужно поставить. Да. Раз. На самом деле, можно просто взять и вот так вот. Хоп-хоп. И поставить сюда эту рыбку прекрасную. Эта рыбка нам сделает очень много веселья. Банц! Ушла в другую сторону. Я что-то не подумал, что она пойдет в другую сторону. Блин. Так, хорошо. Надо запеч... запечатать ее здесь вот этим. А, нет, не надо. Он будет носить вот как-то вот сюда и в итоге освободит. Но тут же убьет. Какая разница? Прекрасная идея. Все Бам, бам, бам Равновесие восстановили Ну да, одну, одну пропустили Но разве нам страшно? Нет Что это? Одну ячейку энергии и он стреляет Прекрасно, сейчас мы отстреляем как следует Хоп А, он только стреляет в карту напротив Хрень поставили Что ж, давайте тогда белку Пиндюрим вот сюда Бам, бам, бам и белка появилась. Теперь посмотри, что сделаем. Смотри, что сделаем. Возьмем вот так. 2, 3, 4. Потом какая-то цепь. А это что, когда на доске появляется миссис бомба, все пустые ячейки заполняются бомбой. Нет, не нужно. Все, сразу. Сразу одолели этого слизня. Я ждал, что с ним битва будет гораздо эпичной. Он оказался очень легким. Нет! Прошу тебя! Пожалуйста, скажи хозяину, что я сдал экзамен. Он ничего не узнает. Вот возьми этот набор. Спасибо. Ух. Если на доске у владельца нет моксов, фанат самоцветов погибает. Моксы. Что такое моксы? Это вот этот вот зелененький шарик? Короче, берем и все. Вот, я могу открыть для тебя эту дверь. Спасибо Давайте пойдем туда Погодите, давайте пороемся в наших картах Что у нас есть еще интересного У нас тут гадюка есть 29 карт у нас в колоде Но ничего магического нет, это плохо Почему бы нам магию не сделать? Если на доске у владельца нет моксов То погибает Нельзя пожертвовать, пока зелен живый мокс На доске у владельца есть что у него есть, у владельца? Есть зеленый самоцвет. Да, пока зелено... Зеленжевый Мокс на доске, у владельца есть оранжевый самоцвет. Что? Короче, эта штука дает сразу два самоцвета. А эти дают... А, синий самоцвет и такой самоцвет. Это, короче, все самоцветы. Что еще у нас есть? Поинтереснее что-нибудь хочется. Помощнее. Если нет моксов, он погибает. Фиг знает даже, что это такое. У меня нету моксов. Давайте возьмем одного такого. И младший мудрец. Или вот эта штука. Дайте, не знаю, младшего мудреца можно. Он всего лишь за самоцвет зеленый. Блин, вот с самоцветами что-то совсем сложно. Я не понимаю, как это работает пока. А это что? Используется при нажатии. Отдайте две кости, и гурмак получит одну единицу здоровья и силы. О, хорошая штука. Вот его возьмем. Пока так. Пока так. Типа у меня и так хорошо работает... О, погодите. Да. Я не ожидал, что я здесь окажусь. Здравствуйте. Это что? Ага. Давай, колись. Какой пароль? Манекен смотрит на вас с безжизненным взглядом. Внезапно он начинает шевелиться. О, нет. Кто бы мог подумать, что это будет еще одна битва. Что это? Силовой маг не подвергается намеченной атаке другого существа. Его нельзя атаковать. Но и он не атакует. И этот не атакует. Спрашивается. В чем прикол? Я могу поставить только еще одного, кто не атакует. У вас недостаточно костей. Я не могу ничего сделать. Хорошо. <chap> <Reynolds> Хорошо. Вы смотрите, кого мы тут видим. Хорошо, давайте сделаем вот так. Мы поставим и поставим бога богомола. Сюда и пойдет еще один, получается, который не атакует. Чего они все такие слабые? Халява какая-то. Смотрите, Кочка. Так, давайте слот машины что ли поставим? Вот сюда. Окей. Используйте при нажатии. Отдайте... одну единственную энергию. Энергия. Язык заплетается. Азарт бот тянет жребий. Пять. Вот это хорошо. Ставим вот сюда и кошка. Мы не можем привести кошку. Плохо. Это еще не можем привести. Ладно. Извините. Все, я победил. Оказалось, чертовски просто. У нас 10 карт в Че не все ставят каких-то сраных шарниров, встают в прежнее положение. И манекен снова обретает безжизненный вид. Вот как-то так. Вот и все. Манекен смотрит на вас безжизненным взглядом. Это что-то... Это... В чем прикол? А что я могу сделать? Погодите. Это загадка, это часть загадки. Тут что-то нужно сделать. Не подвергается намеченной атаке другого существа. Убил. Я убил и что дальше. Это что? Это бомбы. Значит, можно сделать так. Можно поставить белку. Давайте гадюка. Может быть, надо всех убить? Ставим гадюку. Ставим вот сюда. И оленя. Атакуем. БАМ. Вот. Вот. Вот часть загадки. Значит, первое будет скелет. Нижнее, скорее всего, будет кры крыло. А значит, остальную мы просто угадаем. Скелет, крыло. Рука! Скелет, рука, крыло. Окей, что мы дальше делаем? Ураборос, здрасте. Это Ураборос, понимаете? Можем поставить его сюда. Мы можем принести его в жертву. Скелет, рука, крыло. Скелет, рука, крыло. Это надо запомнить. М -м кого поставить в жертву? Кого принести? Его, конечно же. <пэлло> Все, мы выиграли. Вот. Значит, череп. Стопэ, рука. Есть! Бэм! Вот как раз-таки настоящая битва. Они хотели. Они думали, я поведусь. Я сразу понял, что-то здесь не так. Представь, что ты кубик льда, медленно тающий на горячей сковородке. О! Я просто говорила сама собой. Когда ты просто голова на копье, то твоя боль. Ну, в общем, она того стоит, разумеется. Магнификус окажет мне высшую честь. Я остану жемчужиной его колоды. Не думаю. Смотрите, кто это? Кто это? Нельзя пожертвовать. Когда рубиновый голем погибает, на освободившейся ячейке появляется рубиновый мокс. Когда, значит, нельзя пожертвовать, пока рубиновый мокс на доске, у него у его владельца есть оранжевый самоцвет. И когда нет моксов, он погибает. Сложно. А что мы можем сделать? Мы можем поставить сюда. Вот этот. Вот сюда. Голем погибает, когда Мокса не будет. Мы вот Мокс убьем, и все, Голем сдохнет. И этот сдохнет. Главное убить Мокса. А я не убью Мокса, потому что я прямо сейчас мой... Он сдохнет. Обида. Ладно, мы нанесли один урон. Теперь что мы можем сделать? Мы можем поставить этого робота. У этого робота! А потом мы с него вот этого поставим. Тоже машина для убийства. Бам! Бам. Ага! Вот оно как! Вот оно как бывает в жизни. У нас нам нужен зеленый самоцвет, у нас такого нет. Представляете? Вместо него остается мокс, и поэтому остальные начинают работать. Итак, волшебный рыцарь не может жить без моксов, поэтому умирает. Кидер! А эти могут, и я остался без всего, на самом-то деле, и без всего остался, блин, как обидно, взял, просрал, Магнификус, все это увидел, правда же, надо потерпеть совсем немного, вернусь к своей мантре, Нет нетушки, никакой мантры, а, нам что-то новое говорило, извините. Я, не, я пропустил, думал, она тоже сам будет говорить. Хорошо, я, я просто не терпится уже к делу. Давайте поставим его сюда. Его сюда. Можно сразу, конечно, оленем воспользоваться, но пока еще рано, мне кажется. Раз. Скет превращается в груду костей. Мы получаем сразу два урона. Это да больно, сразу вам говорю. Так, мы можем сразу, что получается, получить одну единство здоровья и силы. А нужно две кости. Но мы можем... Вот что сделать! Мокс уничтожить надо. Мы не можем уничтожить Мокса, потому что эта штука... Куда я поставил? У вас недостаточно крови, а их мы не можем принести в жертву. На, плохая катка опять получится. Да, блин. А, ладно, давайте попробуем. Что попробуем? Ничего нельзя попробовать. Мы можем только грести. Блин, все сдохли. Я чуточку подтасовал колоду. Тебе меня не одолеть? Я надеюсь, в этот раз получится, а то как-то уже не хочется мне проигрывать в который раз. Итак, моя задача это наносить максимум урона. У нас есть белка, у нас есть вот эта штука, она дает нам... Что она нам дает? А, пока... А, еще... Мокс у нас будет, короче, здесь вот. Мокс, значит, мо... Погодите, или... Или же мы воспользуемся сейчас... Вот этим. Давайте попробуем другую расклад раскладочку. Вот, тоже какой-то МОКС. Мы можем положить... Только... А можно жертвовать это? Нет, нельзя пожертвовать, к сожалению. Давайте ставим вот сюда. И сюда у нас все. Вот, у нас есть МОКСы. Прекрасно. Смотрим. Сейчас эту штуку убьют, и мы лишимся МОКСов. Полная фигня. Так, но зато у нас будет собака. Собака бьет на два. Значит, давайте поставим ее вот сюда. Так. Угу. Попробуем. Раз. Как-то так. У нас нет костей, недостаточно. Значит, убиваем. Убиваем. Хорошо. Отхватываем всего лишь одну единицу. Это неплохо. Так, мы можем что поставить? Сразу бить сейчас урон туда. Или же... Так, одна единица урона будет. Мы можем принести их в жертву? Что сделать? Я не знаю, что сделать. Короче, это сейчас сдохнет сразу. Но мы можем... Вот здесь вот один... Так, кар карта Моксов на стороне. Владельца получает одну единицу силы. Что? Он увеличит всем вот это. Да? Давайте вот так сделаем, не знаю. Что я сделал? Что я сделал? А, скелета. А, мы скелетов добываем таким образом. Блин! Блин! Так мы все, побеждаем. Я даже могу вот так сделать сейчас. Хоп. Хоп, и он уйдет в, в сторону. Да. И погодите, я даже могу еще раз и два вот сюда поставить. Пфф, вообще проблем нету. Смерть! Почему не сдохла? А, сдохла, все. Прекрасно. Так, скелет превращается... Есть. Uh, так, олень перемещается. <гас> а он всем моксом дает. А он моксом дает. Он моксом дает. Нет. Значит, что мы будем делать сейчас? Давайте здесь. Значит, мы сейчас убьем его. Мы сейчас его убьем. На самом деле проблем никакой нету. Поэтому просто бьем. И все. Раз. Все, они бесполезны. Теперь нам главное продолжать бить. Отлично, отлично. Давайте. Сосредоточимся, сосредоточимся на максимальном уроде. Да? Да. Бей. Бинг. Вот. И давайте еще одного поставим. Все, победа. Скелет превращается в группу. Отлично, мы победили. Ух. Может я и не стану его основной картой? Без разницы Пусть держит меня в колоде запасных Я привыкла его разочаровывать Возьми этот набор Я грустно стало за нее, правда <реклама> <реклама> Так, да, вот эти все карты Окей Можно Иди Пойду как только пороюсь вот здесь Вы находите набор карт среди острых Ага Опять что-то магическое. И нет, погодите, есть олень. Хорошо иметь в колоде, на самом деле, немножечко вот таких карт. Я вот эти две уже положил. Давайте возьмем вот его. И кто то чел? Так, который делает магию. Когда на столе появляется зеленый маг, сила этой карты равняется количеству зеленых камней на стороне ее владельца. Нет, не он. Вот! Моксов, вот это вот. Все. Ну или вот так еще. Сколько зеленых моксов столько и силы. А сколько зеленых моксов может быть? Нельзя, а конечно, мокс на у него есть зеленый самоцвет. А это что? Используйте при нажатии, отдайте две кости и гурмак получит одну единицу здоровья и силы. Ага, нет, ничего такого интересного. Две единицы здоровья и одну силу. Это, кстати, он будет очень прокачанный. Давайте возьмем тоже его. Теперь нам сюда нужно. И мы не ходили еще в ту сторону. У -у. Верхний символ найдется у Скупердяя. Что? Средний символ найдется во мгле. Нижний символ найдут те, кто плохо слышит. Или же те, кто хотят слышать меньше. Сундук был пустым, за исключением одной карты. Карта добавлена в вашу коллекцию. Это карта какого-то кролика, кролик. Окей. Дверь закрыта. Вот сюда. Ага! Вот и верх. Это какой-то символ во тьме. Череп. Как мне выйти? Э -э Супердяя. Во мгле. И... Те, кто плохо слышит. Значит, в мгле это среднее. Череп. Есть. Теперь. Оп. Мы же сюда еще с вами не ходили. Скупердяй! Что это? Что это такое? А, это просто собрание, это... Я понял. Хочешь что-то купить? Символ находится у Скупердяя. Значит, давайте купим сначала его. Вы получили волшебный набор карт. А, это целый набор карт. Mm. Вот эти крутые тоже. Они нужны. Они нужны, они дают самоцветы. Вот, забираем. Так. Это что? Когда на доске появляется синий маг, вы берете столько карт, сколько моксов лежит на вашей стороне доски. Макс стимуляции Используется при нажатии Отдайте 3 единицы энергии и Маг стимуляции Получит 1 единицу здоровья и силы Хороший маг Че еще? Силеный Мокс Силеный мокс>, мокс Пока А хорошо, он дает то, что у нас уже есть В принципе Не знаю ну, Давайте еще одну колоду возьмем Окей Где этот? Где этот чувак? Вот тебя я хотел И тебя в колоду Но погодите, он скупердяй Что ты хочешь купить? Я ничего не хочу купить Я хочу символ Где-то он у тебя здесь находится Нет? Здесь ничего не изменилось Верхний символ находится, найдется у скупердяя. Он нахо найдется здесь, он должен быть здесь. А, вот. Вы тянетесь дальше, находите символ в том месте, где раньше лежала карта. Вот. Ну, а этот мы сейчас просто тогда... Наконец-то. Стимуляция. Мое испытание сенсорная депривация, если что. Я, кстати, был вот в этой штуке. Прикольная очень. Чтобы раскрыть мой истинный потенциал, если что. Теперь он раскрыт. Слышишь, Магнификус? Я готов. Надо сразиться? Да пожалуйста. А Значит, мы можем поставить его. Мы можем поставить его. И можем... Поставим его. А, кстати, почему он нельзя пожать? Пока сапфировый МОКС на доске у его владельца есть синий самоцвет. Он, короче, дает просто синий самоцвет. Теперь парящий ведьма атакует противника напрямую, даже если напротив есть препятствия. Окей. Если на доске у владельцев нет МОКСов, она от самоцветов погибает. У него будет самоцвет. Короче, мы ставим вот этого. Ставим вот этого. И ставим Этого мы не можем, естественно, поставить Но пока подождем тогда -да. Удар Хоп Вместо себя он оставляет такую вот штуку И мне бы как раз таки было бы здорово У меня нет ничего И никого Да, мы огребаем да, мы огребаем и что теперь мы можем еще немножечко огрести. у нас будет всего раз два урона но мы можем случайно получить очень крутую карту поэтому э, очень крутую сильную карту из него сделать поэтому можно принести в жертву нет нельзя принести эту штуку в жертву точно хорошо раз-два ничего ничего ничего все хорошо все замечательно. Итак, давайте. азар Честь! Б... Прекрасно. Ага. Теперь мы можем впендюрить сюда. Наверное, сюда белку. Нет, белку не, нет смысла сюда, потому что. Она. Блин, нет, я не, не знаю, на самом деле. Короче, мы сейчас убьем вот это, вот это Но нам нужно не пропустить удар Короче, сделаем вот так Кошку пока не будем трогать Получим всего один Блин, сдохнем сейчас Мы сдохнем сейчас, к сожалению Да, мы просрали Ай, так хорошо было Чуть-чуть бы раньше вот Ха -ха, Значит, сыграем еще раз Конечно еще раз. Я готов. Я, возможно, голос ему изменил, но у него характер такой. Значит, вот эта штука. Ага, мы не можем поставить. Мы можем поставить только это. Дрон наносит единицу урона существу. Короче, нужна а... занявшему напротив только ячейку. Ну, мы сейчас поставим и все. И ничего. Мы просто фактически оборону сейчас будем держать А, нет Он убил Хорош Так, теперь Пока, в принципе, мы ничего не можем Только если Поставить, может быть, сейчас Белку Вот сюда нам будут даваться белки Нет, давайте не будем Пока всего один урон получаем, ничего страшного. Так, вот сейчас было бы хорошо иметь белок. Как-то вообще дерьмово все складывается, если честно. Так, так, так, так, так. Ладно, давайте поставим вот сюда, наверное, вот так. Сейчас раз сделаем, попробуем что-нибудь придумать с этим. Но ее, а, ее же убьют все равно. Ну ладно. А, мы выжили. Погодь. Тогда мы делаем вот такие вот дела. И сейчас сразу наносим ему урон. И он уходит в сторону. Правильно. А еще вот это будет наносить сразу ему урон. Отлично. Идем на перевес. Все, рыбка. Блин. А, она же не трогает белку-то. Может вообще не париться. Ура-борос. Ура-борос! Кого мы можем пожертвовать? Кем мы можем пожертвовать? Раз, два. Конечно же. Вот так. А... Только я что-то сейчас боюсь, что мы просрем опять. Потому что перевес-то не в мою сторону. Так, хорошо, мы убиваем. Есть! А, все равно отхвачу сейчас. Но я сдох. А, нет, я не сдох, у нас живот. Все нормально. Что-то я переживаю. Мы не можем использовать, к сожалению. Мы можем поставить... Нет, даже это не можем поставить. Давай, хоп. Все. Все, мы, на... мы наносим уроны. Уроны повсюду, туда-сюда. Вот так. Раз, два, три. Есть. Победа. А, еще не победа. Фу, ладно. Ну, теперь. Раз. Прекрасно Четыре фойловые карты заработали Бабки крутятся, фойловые карты мутятся Это стимуляция просто для что мы, мы же еще не закончили, верно? Я вновь хочу увидеть лучи света Хочу пять, танцевать Ты же не собираешься вот так уйти Что? Айду, у нас будет сейчас еще одна с ним битва Окей, okay, прекрасно если я открою дверь, ты же потом заскочишь ко мне и поможешь мне выбраться. Ведь так? Наверно. Не активируется. Как краска не активируется. Ты. А, погодите, это не знаю, что это. Давайте почитаем сначала. Записка. Э -э, дрожайшая гримора. Я подозреваю, что план пост приведет к вещам более серьезным, чем простой захват власти. Его затея касаемо великой запредельности повлечет за собой непредсказуемые ужасные последствия. Записка резко обрывается. Я прошу тебя поразмыслить над... Запредельная? Эта игра тоже пытается выйти на свободу? Стать как бы самодостаточной? Обрести самосознание? Как-то себя воплотить в реальном мире? Ты наконец добрался до меня. Как сражались мои ученики. Хотя это не важно. У нас есть проблемы гораздо серьезнее. Ты хоть и осознаешь, частью какого холста являешься? Нет, ты всего лишь кисть. Всего лишь инструмент худо... гениального художника. Предвидение жжет мое око. Это его был глаз. Будущее обещает быть очень-очень мрачным. Сперва мы должны сразиться. Ну как бы, естественно. О, о, нет. Он будет что-то рисовать. Узри кисть переписчика волжбы. Мои ученики все бы отдали, чтобы быть увековечными в моих картах. Но это не единственное предназначение моей кисти. Эту карту нужно отбелить. Как мой амс. И немножко красок. Ах. Банкс, шманькс Эту карту я допущу Банк Вот Что это нарисовал? Что это значит? Нельзя пожертвовать, когда Драугер погибает На... А, появляется Рубиновый Мокс Когда на доске появляется Оранжевая Ведьма Вы получаете Кролика Когда Гурмак получает урон Обидчику возвращается одна единица урона Погодите. Давайте подумаем. Кто сейчас будет нам? У него равняется количество зеленых камней. Значит, один урон будет. У него карта Моксов на стор стороне владельца получает одну единицу силы. Значит, у него будет два. Кто этот танцующий? Я что-то не видел вот до этого. Знаете, что мы не можем никого здесь использовать в данный момент. Разве что мы можем получить... Погодите, поставить сюда значит мы можем поставить и его да а этих мы не можем сейчас он получит раз а он не будет нас бить-то он же бить-то нас не будет мы просто так поставили надо было вот сюда ставить хрень полная итак когда клубок из белых погибает на освободившийся ячейке появляется рубиновый МОКС. Оранжевый МОКС. Оранжевый, вот это, это рубиновый МОКС? Так. Блин. Давайте пожертвуем, что ли? Потому что что с него толку? Поставим сюда, получим рубиновый МОКС Может быть даже сможем Так, что это дает нам? Когда погибает на обычной ячейке Появляется рубиновый МОКС Ставим Посмотрим, что будет Бам Так, рубиновый МОКС Рубиновый МОКС Все, блин, что? а что это дает? Что? Когда на доске появляется мясо-бот Вы берете столько карт, сколько МОКСов Лежит на вашей есть. Что происходит? Столько карт таких же рандомных. Я не могу выбрать сам из колоды. Хорошо. Карты Моксов на стороне владельца получают одну единицу урона. 9 Девять. Так, когда он только появляется на доске, а он постоянно будут получается, брать два? Смотрите, получает одну единицу. Ну, типа, мы можем, получается, его просто только сюда поставить. Но он выживет, кстати говоря. И убьет этого чувака сейчас. И мы сейчас будем атаковать. Ну-ка. Посмотрите, два. Теперь два. Так, скелет. Когда скелет погибает, освободишься ячейки. Появляется мокс. Два урона, мать. Смотрите, что сделаем. А что дает? Получает одну единицу силы. Но мы не можем использовать его никак по-другому, да? Блин. Как сложно. Нам надо избавиться от этого урода. Гадюка. Смотрите, Можем сейчас поставить Ага Кролик Вместо кого? Вместо Вместо ведьмы, наверное, да? Наверное, лучше поставить Давайте вместо ведьмы поставим вот сюда Надо было вот сюда ставить На самом деле, сразу грохнуть Но мне же нужно вот этого только убить По идее а этого кролика сюда ставим Так, они продолжают Они же да, усиливаются друг от друга здесь Хорошо, держись, блин, братан <смех> Держись <смех> Давай, атака, атака, атака Есть, все Начинаем наносить урон Все, он сдох Бог богомолов Нельзя пожертвовать Значит, гадюка убивает с первого раза но этот будет сразу три наносить. Вот сюда. Что возникает еще? Когда гадюка получает урон, обидчику возвращается единица урона. Вот как мы поступаем. И ты! Ты что даешь? Чуть декабрь! Раз. Э, бомба, урон, обидчик возвращается. Она, не, она бьет, кстати говоря. Давайте. Давайте поставим. Раз. Слушайте, есть шанс. Хорошо, это, это просто зеленый маг Раз, два, три и четыре урона сейчас Раз, два Убил тваря Значит, пока что Пока что только защищаемся Дальше Белка когда белка умирает Карты Моксов на стороне владельца получает Одну единицу силы Погодите, а что если От него то же самое Мы сейчас можем зарядить Можем зарядить Раз, два Поставить сюда Убить сразу И заодно Мокса будет атаковать Я думаю так и сделаем Вот сюда ставим Бить Окей Сраное говно Что это? Гурмак У меня нету вот зеленых, к сожалению Но мы перебьем сейчас Все, да, мы же выиграем Мы выиграли! Хм, видимо, возра возраст уже дает о себе знать Возможно, мне вновь придется Разукрасить карты своей кистью Опять мы не закончили? Мне нравится музыка, очень крутая музыка. Почему мы не закончили? Ну мы ладно, стимуляция. Хорошо, сразу три наносим. Так, скоро придет чувак. Ноль. Э, столько карт, сколько ага. Как-то так. Мы можем поставить и получить опосума. Ставим Получаем Что ж Бам-бам-бам -ба -бам. Мы победили Ну ладно Смирился, Смирился. Мы, мы сделали это Мы это сделали Мы зажгли все четыре статуи Или как это называется? Что это такое? Что ж мы сразились, и теперь я могу тебе открыться. Видишь ли, мой класс! Он болит, потому что помнит, как его вырвали! Не абы кто, а сам переписчик зверей. Он сам тот еще зверь. Высокомерный, упертый, одержимый захватом власти. Но... Он еще не самый гнусный егемон на этих просторах. Как ни странно, удаление моего глаза еще не самое худшее, что могло здесь случиться. И я также должен предупредить тебя насчет... Низкий уровень заряда. О, боже мой. Как вовремя его отключили, как только он хотел предупредить меня насчет... Кого-то, кому это невыгодно, судя по всему. Кэмбэкс! Зарядка 100%. Мы снова увидим кучку новых видосов. Стоп. А разве мы их не видели? Ладно. Надо бы уже отправить. Тем, кого это касается. Слишком формально. Мы это уже видели. I think this woman's actually кажется, эта женщина работает opening. на Game GameFuna. Она стучала my вчера, но я не открыл дверь. На этот раз я все запишу. Да! Мы это видели. Carter, received... hey there, Привет всем картежникам. С вами Лаки Кардер, и это очередная распаковка. Сегодня открою тайны легендарии. Надеюсь, мне попадется чудесный фойловый Валамир Валамир, да, мы это все видели Вообще все В чем прикол тогда? Почему нам это снова показывают? Выйти из меню видеокамеры Выйти Вы получили волшебный набор карт Я не помню, зачем нам это показали? Это и есть в предыдущем выпуске Окей, еще один набор карт Прекрасно окей okay, идем сюда ванная смотрите па! великий кракен <социт> такой маленький <социт> когда ходит противник великий кракен ныряет вглубь при этом существа напротив могут атаковать владельцы карты напрямую И в чем прикол? Просто редкая карта. Может быть добавить? Давайте добавим в колоду. Так, я бы взял на самом деле еще вот эту, может быть, см... вот это, наверное, возьмем, чтобы был и такой мокс у нас. <свес> <свес> Что? Погодите, что происходит? Зачем мы здесь? И какой-то символ вот непонятный тут. А если мы еще раз вот сюда пойдем? Куда-то мы еще можем здесь пойти? А, понятно. Я пройдусь на всякий случай по всем этажам. Да, блин. Чтобы убедиться, что я ничего не упустил. Я ничего не упустил. Музыка изменилась. Смотрите, мы победили все и всех. Может, пойдем сюда теперь? Время пришло, соискатель. Выбери, кого из переписчиков ты желаешь заменить. Это кто? Это ж зверей. Робота. Давайте робота. Поз все-таки горностая он мне ближе всего. Заменить поз и стать переписчиком технологий? Да. Хе-хе-хе! Лахи! О, ты выбрал меня? Супер! Значит, я могу пропустить ту часть, где они ноют. Пора уже заканчивать. У меня есть другие важные дела. Кого бы я не выбрал, он бы вышел и сделал свой ход. Ты должен сразиться с тем, кого сам и выбрал, но теперь этот переписчик предстанет в более сильной форме. На этот раз все будет иначе. Мне нужно поставить вот эту штуку И Вот так В следующем ходу мы ставим вот это И наносим урон Бам Я просто оставлю это здесь Надо признать От этого черпака Все же есть толк Но Он злодеем оказался в итоге Мне он так нравился Нельзя пожертвовать Нельзя пожертвовать Значит, смотрите, если мы сейчас его поставим, то его просто убьют. Но мы защитимся от урона. Давайте, мы защитимся от урона. Нет, его не убьют, потому что вот у него три. А это всего по одному бьет. Я не знаю, что это значит поврежден. То, что надо. Но он 3D ты стал. Я восхищен. Он реально 3D-шный. О, вот его лицо. он злой, оказывается. Горностаюшка, я ж так тебя любил. Я слушал твои советы. Не надоело глазеть? Ты готов начать? Ты хотел заменить меня? И посмотри, где ты оказался. Это Ботопия. Некогда процветающий технологический рай. Новая карта, новая фишка? Им правят 4М. Убербота. Да, да, именно так. И ты должен найти и прикончить их. Зачем? Чтобы запустить великую запредельность, разумеется. Что это что это такое? Неважно. Главное, что тебе это надо, окей? Хочешь стать? Ну уж нет. Моя рука. Это моя рука, человеческая рука. Нам еще о запредельности думать. Охренительная игра. Просто офигительная игра. И у нас теперь еще... Вот ждет, получается, то же самое, что было с Лешем. Вот карта сражения или чего? Да, это моя колода карт. Это моя колода карт. О, боже мой. Так. Хорошо, давайте остановимся на этом. Продолжим в следующий раз. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Вступайте во все мои соцсети, и я буду сегодня спать и видеть эту игру. И гадать, что же там дальше. Огромное всем спасибо, с вами был Юджин, и всем 5